Всем привет, зрители и подписчики моего канала, с вами Веном. Мы вновь возвращаемся... Повозвращаемся, блять, Приветствую вас, зрители и подписчики моего канала, с вами Веном. Мы вновь возвращаемся в Рим Total War. теперь, правда, в Барбарин Invasion. У нас на очереди сражение в этой игре. Их, наверное, к счастью, хотя я бы на самом деле мог бы играть целую бесконечность в сражения в Риме, потому что они реально порой очень интересные. Правда, битва в Тевтобурском лесу, конечно, <coughs> нет, в это число точно не входит. Ну ладно, у нас на очереди битва при Шалоне, которая произошла уже в поздний этап существования Римской империи. Это после 20 июня она была 451 года нашей эры. Что можно сказать по поводу этого сражения, но ну, давайте прочитаем сначала описание. Судьба некогда могущественной Западной Империи, Западной Римской Империи, висит на волоске. Многие годы Гун Атила, блестящий полководец огромной орды кочевников, человек по прозвищу Бич Божий, терзал Европу. Безжалостные всадники Атилы разряли город за городом, племя за племенем уничтожали все на своем пути» кто оказывался настолько глуп и безр... безрассуден, чтобы попытаться противостоять ему. Даже все еще могущественная Восточная Римская империя дрогнула перед неутомимой ордой гунов и выплачивает им огромную дань, чтобы только чтобы ее не трогали. Жители Западной Римской империи смотрят с возрастающим ужасом, как гуны с покрытыми шрамами... шрамами лицами покоряют занятую римлянами Галию. Они жгут, грабят, разоряют и все ближе подходят к беззащитным богатым городам и, и плодородным землям Центральной Италии. Римский генерал Флавий Этий собрал армию, чтобы сразиться с ними. В нее он включил тяжелую кавалерию и несколько отрядов пехотинцев, убедив своего бывшего врага Теодерика, короля Вестготов прийти ему на помощь в сражении с захватчиками эти выступил в поход, собираясь освободить осажденный город Орлеан. Битва должна была состояться у города Шалона. Аттилы и его гуны должны сокрушить римские войска, которые встали у них на пути к захвату всего континента. Но эта битва по-другому еще называется битва на каталонских полях. Или часто в литературе еще встречается название битва народов. Состоялось оно после 20 июня 451 года в Галлии, в котором войска Западной Римской империи под началом полководца Аице в союзе с армией Тулузского королевства Вестготов временно становили нашествие коалиции племен гунов и германцев под началом Атилы. Но через год Атила уже пошел на Рим. Сражение стало крупнейшим и одним из последних в истории Западной Римской империи перед ее распадом. Хотя исход битвы был неясен, Аттила был вынужден удалиться из Галии. Но стратегически, конечно же, одержали победу римляне, потому что они отбили нападение Атилы. Но, как я понял, потери были примерно у них одинаковые. Потому считать это сражение прям уж решающим, конечно же, нельзя. Раз уж через год, аж всего лишь навсего, Атила уже вернулся с новой армией. Но противников тут было, кстати, очень много, потому что Западной Римской империи помогали ее либо союзники, либо же соседи, которых она подкупила. Это Вестготы, Аланы, Бургунды, Франки. Ну, Бургунды, Франки, понятное дело, это обычные народы, которые проживали в Галии. А Аланы, Вестготы это тоже, в принципе, народы, которые проживали либо на территории Рима, либо же рядом с ним. А у гунов имелись союзники в виде астготов и гипидов. Ну, в общем-то, вот так вот. Если читать чисто, как сказать, полководцев, там их было аж 7. Ну, это вот как раз-таки союзные вот эти народы, там королевства и прочие ребят, которые были поблизости. Они решили поучаствовать в этой битве, соответственно, и командующие были их тоже. Ну, давайте начнем эту битву. Выбрать армию было написано. Ну, конечно, я могу прям выбрать армию. Короче, вообще спокойно Нет, мне дают только войска именно гунов Выставляем сложность очень высокую И тут уже, конечно же, состав армии совершенно другой Не то, что мы видели в оригинальном Риме Первом Потому что тут и у Римской империи уже войска поздние То есть те, которые гораздо слабее Ну, не слабее, возможно, а просто слабее по сравнению уже с... Как сказать... С этим дополнением, да? Вторжение варваров. Тут уже солдаты полевой армии, это далеко не то, что было у Римской империи в, во времена ее расцвета. И пехота федератов, это вообще по сути бомжи, потому что они очень слабые и их разбить будет легче легкого. Это даже хуже, чем, наверное, гастаты, но это, конечно, я преувеличиваю, но как минимум эти солдаты тут уже не будут играть такую решающую роль, как это было... В оригинальном Риме, когда, ну, один отряд гестатов мог даже долго сопротивляться. Или один отряд принципов против моей кавалерии. Так, вспомогательные есть еще... Э, вспомогательные да, дворцовые войска. Вот как они называются. Просто их прочитать очень сложно. Загораживает вот это вот, э, вот, эта вот надпись. Так, есть еще у нас... Каждому племени нужны герои. Как они называются? Воины-наемники с золотыми обручами. Что? Ну это, видимо, имеется в виду какие-то браслеты, так понимаю, потому что золотыми обручами. Но явно они не будут хулахупами убивать своих врагов. Так, дворцовая кавалерия имеется у врага. Ну вот кавалерии, кстати, если что, римлянам не занимать. У них довольно много кавалерии. Плюс у их союзников готов тоже одна кавалерия практически. Но наша армия тоже в основном сосредоточена в кавалерии. Основная мощь. У нас есть также много застрельщиков конных, которые будут обстреливать врага на расстоянии. Собственно говоря, это, наверное, будет основная наша тактика, расстреливать противника на расстоянии. Ну, а давайте начнем. Посмотрим, что же придумали разработчики здесь. Каковы, как сказать, начало этой битвы, описание. Очень интересно понаблюдать. Шалон Галлия. 451 год нашей эры. Гун Атила, по прозвищу Бич Божий, вновь выступает в поход со своей неистовой. Его войско несет несчастье и разорение целым народом. Впереди, сердце Западной Римской империи, богатое и почти беззащища Западная Европа уже пала под натиском Атилы. Но на пути у него встает последний истинный римлянин, защитник римской цивилизации. Эти командует могучей римской армией. Тяжелая кавалерия готовится к стремительному броску. Пехотинцы примут на себя основной удар. Передвижные баллисты будут прикрывать солдат. На помощь римлянам пришли союзники, вестготы, под командованием короля Теодерика. Аттила – мастер военного искусства. Он знает, как использовать тактическое преимущество. Он настоящий мастер лесных засад. Черные вороны дружат над головами воинов. Близится час битвы. Так. Отлично. Так, смотрите-ка, я сразился один раз уже, и мне как-то это не понравилось. Сражение получилось реально не очень. Момент такой. Да, римлян, как бы войска, не сказать, что уж прям великолепные, не сказать, что они сильные, но у них высокий боевой дух. У наших войск, наоборот, боевой дух, скажем так, в пятках, очень далек от идеала. И чтобы нам здесь победить, нам нужно сразу же поставить вперед пехоту, которая может выставить вперед свои копья. А, соответственно, рукопашная пехота, которая умеет драться против, ну, соответственно, другой рукопашной пехоты, вражеской, мы их выставляем немножко вот с флангов. С флангов выводим. Так, конница. Вот, кстати, скрыта конница. Я даже не знаю, надо ли ее прятать или нет. Потому что она хоть и спрятана у меня, но она мне нужна, в принципе, в сражении, очень даже важное. Ладно, пока что давайте-ка все вперед. Разом... Разомкнутый строй устанавливаем. Чтобы можно было. Соответственно, меньшие потери понести от вражеской атаки. От вражеских стрелков. Так, тут появляется какой-то, блин, мне советник. Нахрен он нужен, не понимаю. Свали отсюда. Ведем огонь по врагам. Очень много вражеской пехоты. Если она доберется до нашей пехоты, то тут все будет, на самом деле, очень быстро. Все очень быстро закончится для моих солдат. Так, отступайте. Или нет? Не, давайте обстреляем вот этих вот сейчас легких кавалеристов. Да, блин, уберись ты наконец. Советы же вроде убрала, почему-то все равно появляется. Давайте, отступайте. Назад. Они уже сами походу нападают или нет пока? Нет пока, они еще только надумывают напасть. Так, обстреливаем, обстреливаем. Давайте обстреливаем. Огонь, огонь, огонь. Так, отлично. Кавалерия приготовится. С флангов сейчас будем их зажимать. Блин. Отступайте. Так, отступайте. Так. Давайте зажимаем их. Так, что происходит? Тут нападаем. Ой, тут я даже не знаю, что нам делать, потому что... Потому что там прям слишком их много. Что делать с этим, я не представляю. У нас, конечно, очень хороший бонус, это то, что есть конные стрелки. Но извините, когда враг уже нападает, от конных стрелков не так уж и много и толк. Хотя, ну, оставьте... Нет, это оставьте отступление отступительную тактику, но... Так. Тут еще очень много солдат. Да. Но можно один отряд задействовать из резерва. Давайте-ка возвращайтесь сюда, на позиции. Так, мы уничтожили ту дворцовую конницу Отлично Давайте атакуйте а, На центре тут происходит сражение Тут у нас копейщиков выносят Чертям. Так, здесь мы расправились, кстати, к, с федератами, по-моему, да, которые на нас напали. Такс, такс, такс, такс. Надо помощь какую-то. Давайте-ка стрелять вот по этим солдатам полевой армии. Их слишком много, надо их как-то разбивать. Так. Отлично, там с готами разобрались. А, тут что у нас? Кавалерия. Жмем потихонечку, да, этих... Этих врагов. Так, ну хорошо. Все пока неплохо. Складывается для нас. Это кавалерия пускай движется на готских стрелков, лучников. А вы давайте-ка атакуете тяжелую пехоту. Так, отлично, врыв. Минус сразу вражеский отряд. Вражеский бежал. бежал, как последний трус. Это прекрасная новость. В атаку копья. Так, здесь по центру какая-то бадья началась. Я смотрю, да. Не выдерживают мои копейщики. Тяжелые степные. Ну или нет, пока они держатся, но это недолго продлится, потому что все равно да, их зажимать будет со всех сторон. Как а теперь атакуйте, и мы так, зажимаем, зажимаем. Так. -с. Такс, такс, такс, полководец там с кем дерется у нас Атила? С отступающими лучниками тут дерется. Тут еще дворцовая кавалерия есть. Такс, это легкая конница. Давайте-ка копия, стройтесь. Хотя нет, слушайте, обходите. У нас еще есть резерв, кстати. Давайте-ка подсылаем этот резерв. Он сейчас самое то, вообще пригодится. Пускай вот нападает на лучников. Блин, дворцовые отряды. Ой-ой-ой, как же тяжело. Как же тяжело вам дается. Но это минус сейчас, по сути, кавалерия. Вся наша тут отступит. Так, тут у них копейщики. Но они, кстати, направляются на моих пехотинцев. А, я тут, видимо, не успел помочь. Или успеваю еще? Еще успеваю, похоже. Так. Угу, разбили их. Так, обручи убиваем. Помогайте, Атиле. Конные лучники направились вперед у меня. Все, римское войско начало бежать. Давайте в погоню за ним. Догоняем тех, кто еще сражается. И добиваем их. Убейте Что этого он хочет, военачальника. Это шкуру. Отлично. Боги нам. Вражеский полководец убит, и его люди потеряли Отличная работа, парни. Битва наша. Ну, правда, совсем уж наглеть не надо, ладно. насквозь, сквозь копейщиков просто, стена копейщиков, сквозь них пробегаете. Ну уж, ладно. Я, конечно, понимаю ваше рвение там к победе. Все дела, но Это уже самоубийство называется, а не победа. Так, все. Все окружные вокруг нас отряды были уничтожены. Остались только вот эти вот ребята, которые стоят посередине. Их нужно разбить. Блин. Там я, кстати, не успел среагировать. Но я думаю, все равно сейчас их добьете. Атакуйте. Давайте, уничтожьте их, наконец. Тут, кстати, колесницы до сих пор мои догоняют солдат, но, видимо, это никогда не закончится, они не смогут их догнать. Да уж, очень глупо. Обстреливать вот эту вот, главное, кучку копейщиков посредине, Потому что они довольно хорошо стоят, их нужно убивать. Чувствуют себя в безопасности Ну, посмотрим, как вы будете себя чувствовать в безопасности после того, как мы вас атакуем всем, что у нас есть. Испытайте силу Готов. Вот, точнее, да. Простите, Гунов. Испытайте всю мощь Гунов. Чертовы Готы. Предатели. Убить их всех. Они решили примкнуть к этим, понимаете ли, цивилизованным римлянам, к этим неженкам. Пора вам показать урок. Ну что ж, подходим со всех сторон, будем их сейчас убивать медленно, но верно. Там, кстати, блин, все равно подходит еще колесницы, чертвы. Ну, это почти что пики, но это не пики, да, это копья. Копья будут похуже, чем пики. Но у врага тоже копии, поэтому будем на сейчас сражаться. Давайте в атаку. Отличная работа. Вытесним их с поля боя. Слушайте, а вот конные лучники у меня догонят, интересно, вот эти вот колесницы. Они вроде как должны были очень сильно устать. Так что догонять их. И давайте вообще всю кавалеру туда посылаем. В атаку. Вот, единственное, что, да, проблема была в этом сражении, это то, что... Эти люди отлично... Ваши солдаты принесли вам великую и заслуженную победу. Враг сокрушен. Проблема была больше всего в том, что боевой дух у Атилы, у отрядов Атилы очень слаб, очень низкий боевой дух, и поэтому любая потеря солдата, она сразу же оборачивалась мне тем, что отряд практически сразу же убегал. Я уж прям массой я нападал, тогда только солдаты дрались, а так они прям очень боязливые. Ну, в общем-то, все равно мы большую часть солдат сохранили, а вот э, римляне вместе с готами были полностью разбиты. Это великая победа. Надеюсь, вам понравилось данное видео. Не забывайте ставить лайк и подписываться на мой канал. С вами был Веном. Следующее у нас сражение. Соответственно, битва у горы Бадон. Всем пока. Удачи!